Привет! Сегодня будет обзор на компанию Level Kitchen, это поставщик диетического полезного питания специально разработанными комплексами с доставкой на дом. Согласно информации на сайте, приоритет компании – приготовление и доставка доступного каждому питания с расчетом рациона на время от 2 до 30 дней. Наборы готовой еды подходят как для специализированного питания спортсменов, так и для обычных людей, с учетом рассчитанной калорийности на день. Давайте разберемся, не развод ли система здорового питания с доставкой на дом, и так ли полезно и выгодно пользоваться услугами Level Kitchen. Компания Level Kitchen работает с 2018 года, начав как компания по разработке спортивного меню, с учетом того, чтобы клиентам не нужно было отвлекаться от тренировок на мысли о питании, а диета была максимально сбалансированной и полезной. В чем преимущество сервиса здорового питания от Level Kitchen? Готовые наборы еды на каждый день, рассчитанные исходя из ваших потребностей. Есть возможность экспресс-доставки. Выгодная бонусная программа. Ранняя доставка еды к завтраку. Можно заказать доставку с 6 утра. Оплата множеством удобных способов онлайн, банковской картой или наличными при доставке. Даже если заказывать питание на большой промежуток времени, например месяц, блюда не будут повторяться. Подобные сервисы подходят не только спортсменам, но и людям с загруженным графиком, которые знают, что не смогут уделить приготовлению еды достаточно времени и заказывают себе комплексы на недели вперед, освобождая время для других дел. Как сделать заказ в Level Кичен? Прежде чем сделать заказ на кухне компании, вам нужно выбрать калорийность блюд, исходя из которой будет составлено меню. Примерный перечень блюд есть на главной странице сайта. Определившись с нужной вам программой питания, вы выбираете длительность, на сколько дней вы хотите сделать заказ, после этого регистрируетесь на сайте. В личном кабинете вам нужно заполнить анкету для составления оптимального меню. Как пройти регистрацию в Level Kitchen чтобы зарегистрироваться и оформить заказ, вам нужно завести личный кабинет, если вы планируете в дальнейшем пользоваться услугами сервиса. Для этого вам будет достаточно вашего мобильного телефона и стабильного соединения с интернетом. Зарегистрировавшись, вы также сможете стать участником бонусной программы компании, копя баллы и оплачивая ими покупки. Как оплатить заказ Оплатить заказ вы можете онлайн, с карты, привязанной в личном кабинете, кроме традиционных платежных систем Visa, MasterCard, Мир. доступна также карта Халва или в момент доставки наличными либо банковской картой. Если вы хотите заплатить банковской картой при доставке, это следует написать в комментарии, чтобы у курьера был с собой мобильный терминал. У компании Level Kitchen есть своя бонусная программа для клиентов. Более подробно о ней вы можете узнать после регистрации, отслеживая бонусные баллы через личный кабинет. Кэшбэк с программой Level Kitchen. За каждый заказ с сайта компании на бонусный счет клиентов поступает 5% от стоимости заказа. Сервис приготовления здорового питания Level Kitchen работает второй год и за это время успел заработать репутацию отличной компании, которая помогает составить грамотный полезный рацион балует разнообразием блюд и славится четкостью доставки. Наши специалисты внимательно изучили работу компании и пришли к выводу, что сервис Level Kitchen – это не развод. Компания работает в своей нише. Меню, представленное на сайте, привлекает интересными и полезными блюдами, а соотношение цены и качества, согласно отзывам клиентов, соответствует тому, чтобы постоянно пользоваться услугами этой компании. Меню, составленное по программе компании, позволяет не только следить за калорийностью блюд, но и за тем, что периодичность питания шла на пользу. Каждому заказу прилагается описание блюд и время, когда должен состояться прием пищи, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Заключение. Ритм современной жизни не всегда позволяет уделять себе, своему здоровью и правильному питанию должное внимание. Сервис компании Level Kitchen это не просто сервис доставки еды, где вы выбираете блюдо и курьер доставляет его к указанному времени. Компания специализируется на составлении сбалансированного рациона на от 2 до 30 дней. Все блюда имеют рассчитанную энергетическую ценность, чтобы вы могли поддерживать себя в форме и следить за своим здоровьем. Вам остается только следовать рекомендациям от специалистов компании. Ссылку на сайт оставлю в описании.